31-летний актер Александр Соколовский, звезда сериалов «Молодежка», "Грант" и 257 причин, чтобы жить женился. Этой новостью актер удивил даже друзей, он не афишировал свою готовность к браку с избранницей. На профессиональном счету Соколовского, множество популярных фильмов и сериалов, а также победа в шестом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период». И если актерская карьера Соколовского всегда складывалась успешно, то с делами сердечными молодому человеку не так везло. Почти четыре года назад Александр остался с состоятельной наследницей Ульяной Грошевой, как сообщали инсайдеры, девушку перестало устраивать поведение Соколовского. После этого актер скрывал личную жизнь. Ему приписывали роман с партнершей по кадру, но слухи не нашли подтверждения. О том, что у Соколовского появилась избранница, стало известно некоторое время назад. А о личности девушки не было никаких данных. Именно поэтому новость о свадьбе актера стала для поклонников громом среди ясного неба. Ведь о подготовке к тайному торжеству знали даже не все друзья пары, что уж говорить о фалаверах. Александр сам поделился радостью в Инстаграме, показал красивые фотографии и поделился бурными эмоциями. Часто задают вопрос, о счастливых моментах жизни. «Теперь я знаю, что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости». Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей. А теперь уже супруги Соколовского известно немного. Девушку зовут Светлана, она родом из Санкт-Петербурга не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. Судя по инстаграм-аккаунту, супругов объединяет не только любовь друг к другу, но и страсть к мотоциклам и путешествиям.